Ну что офицер, теперь ты меня подвозишь к нужной цели. Да. Ой, осторожнее надо было только. Ну, Ты меня хорошо высадил. В общем смотри, смотри. Мне пришлось от разных преступников скрываться, но сейчас вроде все нормально. И вот мне подогнали вот эту тачку. Видишь? Да, подогнали. Теперь нужно тебе ее апгрейднуть. Ну да. Ну, поехали тогда, тут недалеко тюнинг. Давай глянем, что там наливают. Я думаю, что не наливают, но уж точно вставляют. Давай паркуй тогда свою джипешку. О, идеально. Идеально, да? Замечательно, садись. Так. Тюнинг. Спасибо. Так, ну что, у нас тут бронька есть, смотри, там по максимуму. Тормоза, ты видишь их? Нет. Все то самое. Смотри, вот передние бамперы пошли. Отлично. О, две полосочки. Один, две. Я тоже не понимаю, что происходит вообще. Две, три разных, да? Я насчитал. Нет, их на самом деле пять. Чего? Даже шесть. То есть два разных, только каждый имеет по три цвета. Да. Да. Я тоже думаю, что это замечательно. В общем, поставлю... Я не знаю даже какой сплиттер ставить. Типа они все почти одинаковые. Родной. Давай гоночный карбонный поставим. Во. Так, задний бампер. Диффузор с акцентами даже есть. Основной дополнительный. Не хм. просто диффузор. Замечательно Ну, в принципе, а Разница какая. ничем не отличается, можно сказать, по апгрейду да. от GB200 Там да, тоже да, да. как-то все минималистично Так, ну я пока движок поставлю глушителем О, смотри, есть расширенные титановые Чё? Где? <связь> а, спереди, смотри, спереди В арке Хрена себе, глушитель сбоку О, Ха-ха, <смех> смотри. Рога. Сколько их тут. О, О, что это такое. И вверх, и вниз. И можно титановые такие поставить. Ты прикинь? Пипец. Что это за жесть? Это парительная машина. Вот я тоже так думаю. Ну что, будем ставить? <смех> ну, Ради <поприколываюсь>. прикола давай. Да-да-да. <смех> так, крылья. Стандартная, карбоновая. Обвес в дополнительный цвет Спасибо, ребят Нет, пожалуй, оставлю все по стандарту Так, решетка радиатора Открыт интеркулер Интеркулер и крышки Карбон Крышки, карбон? Что-то я не вижу разницы Я вообще не понимаю, что там меняется Поэтому оставим все по дефолту Ну, начнем Так, капот Карбоновый капот О, смотри, пошло Nee. Так, вот, с, с впуском, с вытяжкой, еще с вытяжкой, и вытяжкой, и впуск. <laughs> Замечательно. И впуск, и вытяжка, и вытяжка, и впуск. Пускай Понял? будет оно. Да, вот. Так, по клаксону я даже не знаю. <laughs> Хочешь такой? Клаксон грузовика. Опасно, Ладно. опасно на таком, такие клаксоны ставить. Да, не я полицейский. Я полицейский клаксон вообще поставлю. Так, неоновый набор пока подожду. Что у нас с раскрасками? Хрена себе, белые полосы. И черные полосы. О, смотри, повар метал. Республиканские рейнджеры. Вот эту оставь. Будет как раз. Черенков, клубничная. Есть лаймовая. Я, ну, с... конечно, интересно посмотреть. А пиво? Вот это логер. Ну, не знаю. О, смотри, с... есть дополнительные. Спереди, посмотри, как-то не очень все это стыкуется. Да, вот и... я спереди как раз и смотрю, но это прям вообще... Ну, я не особо поклонник республиканцев вот этих вот дурных. Поэтому, как бы, мне не очень хочется... Что это... Ты посмотри, что на крыше нарисовано, да? Ладно. Я не вижу, я вот хотел, чтобы ты сделал Ой. и я посмотрел. Это будет кошмар, не. А вот ты видишь, что на капоте нарисовано? Да. Вот то же самое на крыше. А ты видишь ракету в форме чего? Ну да, я, короче, не, я не буду такое ставить, ну нафиг. Так, возьмем белые полосы. Так. Номера возьмем. Боже, я с этими задницами, просто с этими четырьмя глушаками, глушаками я просто хренею с них. Так, окраска. Что у нас есть так? Основной. Металлик. Ну, кстати, неплохо смотрится, но у меня уже была такая. У меня почти все иси, они каких-то стандартных цветов. Хочется нестандартный взять. Красный ну, или красный. оранжевый? А красный уже был. Оранжевый тоже уже был. Может зеленый какой взять? Хм. Лаймовый зеленый что-то вообще не хочется. Тебе решать. О, слушай, а можно, смотри, можно бриллиантовый синий взять. Хм. Только полоски можно поставить другие. Так, а че у нас по дополнительному цвету? Там только получается у нас будут. Зеркала и каркас безопасности. Поэтому можно поставить матовый черный. Отлично. Так, и тогда нам нужно раскраску немного поменять. Во! Смотри. Ха-ха, вот Чёрные это я понимаю. полосочки Вместо перья. Да-да-да. Вот, и неоновый набор можно поставить везде. А цвет неона поставить. Ну, какой-нибудь электрический голубой, я думаю. Да. Цвет фар. Самое оно е. Вот да, будет неплохо. Так. Что белый не особо видно, а этот. этот будет виден. Да-да-да. О, крыша. Крыша, воздухозаборник с карбона, с основного, с дополнительного. Гоночный воздухозаборник. 6. И карбоновая крыша. Да. Ну я не знаю, я поставлю гоночные основного цвета, пусть он будет. Так. пороги. Пороги уличные в карбон. Гоночный карбон. А в чем разница? <связанная> типа уличные даже более агрессивно смотрятся. Поэтому, пожалуй, их я и поставлю, причем карбоновые, чтобы со сплитером сочетались. Спойлер! Нет, <связанная> смотри. <связанная> Так, значит, у нас есть стандартный спойлер, сохранить, mm -hmm. сколькими там конструкциями. О. Oh. И тут же... Mm -hmm. <laughs> что? Ой -ой, ты что это за конструкция, смотри. Жесть какая-то. Гоночный спойлер. Oh. Большое крыло. <laughs> Большое крыло разных цветов можно поставить. Что-то вообще... Ну, Не... слушай, я думаю, стандартный спойлер Самый нормальный был угу. Так, полоса на лобовое стекло Не хватило фантазии у разравов эх. С полосками, смотри, они заморочились Потому что да. на GB200 Там либо есть полоска, либо нету А И тут все можно, можно выбрать, выбрать. дополнительный цвет, да Так, подвесочку ролейную, естественно, поставлю Трансмиссию, естественно, в супер Турбо-тюнинг, естественно. Так, колеса. Но так как мы с тобой сегодня будем соревноваться в каком-то смысле, то я поставлю внедорожные какие-нибудь. Угу. Ну вот только какие. Прям сковородки-сковородки поставить? Даже не знаю. Пожалуй, можно будет вот такие поставить. Так, и я их поставил специально, чтобы покрасить в черный. Во, смотри, нормально смотрятся. Mm -hmm. Заказные я их сделаю. Полистойки обязательно. 25 тысяч. Ну, нормально. Так, возьмем черный дым также. Так, ну и получается у нас остались стекла в лимузин затонировать. И все, можно выезжать. Поехали! Да. О. ну что, давай посмотрим, как выглядят наши тачки рядом. Ну, слушай, давай. смотри, твоя более какая-то спортивная, такая, как будто прям вот только с соревнований парали. Mm -hmm. А моя все-таки более городская вышла, но прикольная, прикольная, мне прям нравится. Так, ну что, давай тогда я установлю метку, куда нам надо поехать. Блин, интересно, значит, стекла такие. Ну да, твоей машинки. Жесть, Она. Конечно. Она напоминает гражданскую версию какой-нибудь ролейной тачки. А твоя прям ролейная и Угу. Так, слушай, можете. Че, сначала... сегодня там двигало как? Ага. Так, стой, стой, стой, стой, стой. Погоди, погоди, погоди, да погоди ты, господи. Я за тобой бегать не буду вести. Так. Все. Держи тебе GPS-навигатор. Oh. Отлично. Все. Ну что, первый этап у нас по асфальту. Да. Готов? Да. Ой, ну погнали тогда. Три, два, один. Полетели. О, ни хрена я выстрелил. Так, я сегодня догоняющих значит. Ну, знаешь, не так далеко ты от меня. Отстал. А ты уходишь вперед, вот хочу сказать. То есть все-таки у меня чуть мощнее тачка. Походу так. Хотя. Хотя я тебя слышу своей спиной. Непонятно немного. Вроде одинаковой скорости. Да, да, да, да, да. Мне тоже так кажется. Скажешь посмотрим, вот. ну, может быть где-то ты виляешь, и за счет этого я чуть-чуть гоняю. Ну да. Но я стараюсь максимально не велять. Но я слышу, у тебя обороты двигла, они просто выше моих, они реально выше моих. Неспользно. Но тем интереснее будет гонка. Твой спойлер тебя спасает. я не уверен, что спойлер. Так, а теперь осторожно поворот. Чё? Чего-то я не думал, что так быстро все будет. Вот и все, да, мы уже приехали на наше место старта. Старта? Да, Не это на место старта только. Я Хорош старт. Короче, видишь вот эту вот часть на карте прозрачную? Это русло реки. Ага. И плюс там еще есть дорожки, ну, пешеходные такие. В любом случае, на компактах таких нам легко будет проехать. Финиш будет на противоположной стороне. Видишь там, где маяк? Угу. Mm -hmm. Вот. И, собственно говоря, нам нужно по этой карте проехать. Ну, гонку импровизации уже ставить не будем, потому что я не уверен, что маршрут засчитает. Так что okay. давай уж так как-нибудь. Yeah. Готов? Понеслась. Три, два, один... Полетели. О -о -о. Тихо, тихо, не пинайся, не пинайся, осторожно Главное да. следи за маршрутом, иначе придется возвращаться. Не хочу я возвращаться. Вот, вот, вот, ую. Хрена с Это порожки. Слишком низкая у нас с тобой подвеска. Ой, ты прям сзади меня. Ой -ой. Так, елки зеленые. я тут внизу. Ну ладно, ты вверх поднимешься, я думаю. Так. Ну да, я думаю, ты уже на дорожке. А, ты решил срезать немного пути. Как ты? А я жду тебя, так и думаю, все будет честно. Не, ни хрена не будет честно. Так, человеки, извините, простите. Нас о -о -о. Какой же сложный маршрут! О, как! Это было красиво, да, да, это было красиво. Ну я стараюсь по дорогам легче, За счет формы? За счет какой формы? Ты компактнее меня, между прочим. Не знаю. Еще и путь срезаешь постоянно. и не постоянно. Господи. Чё, опять срезка? Я за это срезка тебе потом... Ну тут мне пришлось. Меня вы выкинуло. Я понял. Ну ладно, выезжай на дорогу. Смотри, что бы дальше не выкидывал. Тут очень опасно. Ёпа! <связь> да нет, всё правильно. Правильно. Мы спускаемся. Спускаемся. Меня тут пытается выкинуть. Воу, я зря разогнался так сильно. ой ой, ой, Тут йо, такой йо, йо. Я тебя останавливать не буду. <свист> Есть! <свист> <свист> Ух, я до сих пор держусь. воу Господи, ты видишь, что ой, такое? Ой-ой-ой, тупо! Ой, ой, ой. Да стой вот ты! Такой, ты там летаешь. Как бешеный просто. Фух, вот ты понимай, так, куда ну тут. Это финишная прямая повернуть. уже. Не толкайся, пожалуйста, не толкайся. Нет! Аккуратней, аккуратней. Ты что, вылетел, что ли? Да. Я лечу обратно. Давай, оп. давай. Оп-оп-оп. Чертов забор. Да, шо ж ты? да, заборчик тут сложный. Во -во -во -во -во -во -во. я первый раз вылетел страс. Так, говоря забору, конечно тут, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, -ой. слышно только наши, ой, ой, ой. Так, вижу... так я вижу бы тут не утопиться то что там утопиться ты где едешь-то вообще озеро О. ой там опрессор над нами летает уже <laughs> господи боже ой-ой-ой он меня сейчас взорвет -ху -ху. Е -э. я на финише ты смог уйти Твалец. от него нет не он там где-то около но я тут обороняю тебя с миниганом хм. давай Опа, а вертик. Полицейский что ли? Ага. Да, это за ним. Воу, у тебя что О, да, было. Офигеть. Было Опа. Подъехал все-таки. Вот ведь засранец, а? Вот ведь засранец. Упал. А -а, Я так хотел эвку поражать, а. Ну, он пытается нас с тобой взорвать, но это бесполезно. У него наведения нету, поэтому ему теперь придется очень сложно. Почти невозможно. Главное оружие не доставай. Да не доставай, не доставай. Смотри, как красиво зато тут. <связать> Доминик пошел в жопу. Вот. Видишь. <связать> Смотри. <связать> Валяются коповские тачки, и тут моя такая стоит. Офигенная. <связать> Слушай, ну. Пожалуй, надо будет тогда... Это зараза нас выцеливает, да? Я правильно так понимаю, да? Думаю, да. Ой, ну тогда пора отсюда валить. Согласен? Да. Давай тогда, садись. Садись, Опа. садись, садись, скорей, скорей, скорей, садись. Мимо. О -о -о. Не, не мимо, попал. Ой, в общем, валим от него. Копы, здрасте. Нам же копы. началось. Он опять опрессор что взял? Нет, он походу чем-то другим мощным стреляет, да? Все, уже не стреляет. Ну да, он уже погиб. Ну все, тогда звоню Лестеру и мы отрываемся от копов. Так, где ж ты, Лестер? Уже. Отлично. Все. Ушли. Можно расслабиться.